Добрый день, дорогие друзья! Я врач-реаниматолог, анестезиолог. Зовут меня Андрей Александрович, фамилия моя Липатов. По просьбе компании Мюцелайн я сегодня расскажу вам о новом препарате компании. Это новая составляющая в линейке функциональных напитков компании. Это препарат Ерудокомплекс. Выглядит он вот так. Из названия понятно его прямое назначение. Это препарат, сделан на основе герудина. Это вещество, которое известно всему человечеству. И, безусловно, первое же его применение и прямая связь – это герудотерапия. То есть пиявки. Пиявки. Объявка, включена как самостоятельное звено, как лечебное звено в реестр лекарственных препаратов в Российской Федерации, как самостоятельный, абсолютно индивидуальный метод лечения многих заболеваний. Сама герудотерапия известна 2000 лет человечеству, и сам метод был прежде всего связан с тем что был э, замечен эффект при э, нахождении пиявки на коже человека, что проходили процессы омоложения и оздоровления. Человечество думало, что это прежде всего связано с тем, что пиявка, забирая кровь, убирает плохие компоненты из крови, тем самым э, давая шанс организму восстановить силы, убирая все плохие компоненты, приводили к омоложению, к выздоровлению. Практически в XIX веке пиявки использовались при всех заболеваниях и, соответственно, показания были настолько широки, что даже не задавались вопросом о тех веществах, которые непосредственно действуют, и точка приложения самого химического агента, который содержится в слюне пиявки, человечество не задавалось, по сути, до середины 20 века. И именно уже в середине 20 века, благодаря химическому прогрессу, Всем диагностическим методам, которые появились в середине 20 века, был выделен именно компонент, основной компонент пиявки в слюне – это герудин. В самой слюне содержится 16 различных компонентов, активных компонентов, которые так или иначе воздействуют на кровь человека, на все, по сути, клетки человека, так как сам механизм, Герудотерапия связана с тем, что когда пиявочка присасывается, выделяя слюну для, понятно, обезболивания во время укуса, пиявка все-таки тот организм, который питается кровью, и, соответственно, выделяя микроскопические, по сути, дозы, Слюны в кровь человека попадали те активные вещества, которые воздействовали на кровь человека. Прямое назначение герудина ⁇ это противосверствующее его свойство. Сейчас, в современном мире, особенно после уже вот прохождения этапа пандемии коронавируса, все, что связано сейчас со свертывающей системой крови, настолько актуально стало, потому что у всех на слуху, безусловно, слово «тромбоз». И с коронавирусом все его осложнения, даже при излечении непосредственного самого заболевания, самого агента вируса короны, возникали те осложнения, которые приводили к очень плохим результатам, и это связано в большей степени как раз с увеличением свертывающих компонентов крови, которые приводили к таким последствиям как инсульты, инфаркты, тромбозы легочных артерий и многие системы прям изначально, которые применялись при лечении самого коронавируса, сразу включали компоненты, которые лекарственные препараты химического свойства, которые разжижали кровь. Это сильно действующие вещества, но их применение проходило при очень строгом соответствии лабораторных данных. Тот компонент, который связан с герудином, это естественный, природный компонент и мицеллярный препарат, который включает герудин. Он как раз на основе природных компонентов. Передозировка его достаточно сложна, чтобы добиться передозировки. Поэтому сам компонент слюны, пиявки, действует именно в терапевтических целях. Известно случаи, что однократно при сеансе гирудотерапии на человека могли наноситься десятки не один десяток пиявок и именно только локально в зоне укуса были кровопотеки а эффект достигался для всего организма и значительный терапевтический эффект который должен быть получен при использовании герудина это разжижение крови которое препятствует уже перечисленным инфарктам возможным тромбозах вен нижних конечностей и инсультов сам фармакологический рынок, вся фарминдустрия, которая сейчас направлена на уменьшение рисков последствий заболеваний сердца, таких как инфаркты, вам известен ну, самый, наверное, широко распространенный препарат – это аспирин. Да, Это химическое вещество, применяется уже более 100 лет. И одно из его естественных свойств, у этого препарата, как раз направлено на то, чтобы кровь была более жидкой, то есть ее течение, ее реалогия по сосудам организма становится гораздо лучше, становится меньше рисков таких состояний, как тромбозы, насыщение крови кислородом и, соответственно, органом становится выше соответственно повышается и качество жизни и ее срок то что связано с разработкой именно и созданием препарата на основе герутина на мицеллярных технологиях позволяет добиться следующего понятно что любой химический препарат возьмите таблетку возьмите за сто процентов усвояемости как считается внутривенное введение препаратов это биодоступность то есть внутривенное введение это сто считается за эталон усвояемости того вещества который введен в вену мицеллярные технологии позволяют не применять ни внутримышечных не внутривенных инъекций и непосредственно что связано с герудотерапии как ну известно есть у достаточно большого количества людей но эмоциональное отвращение к таким вещам, как нахождение чужеродного организма на коже. Соответственно, задача, которую разработчики поставили перед собой, это уменьшение либо ликвидация всех даже вот таких незначительных, казалось бы, для здоровья эмоциональных потрясений, как нахождение чужеродного организма, это пиявочки, но при этом добиться тех результатов, которые свойственны стопроцентную своя как при внутреннем введении, что и позволяет мицеллярная технологии соответственно в данный препарат кроме гирудина еще включается экстракт кедрового масла то есть почему называется комплекс потому что реология крови вместе с гирудином на основе экстракта кедрового масла позволяет улучшить и пристеночную реологию сосудов то есть течение крови, уменьшение э, свойств э, тромбоцитов прилипать к поврежденным э, участкам эпителия внутренней выстилки сосудов, тем самым улучшая все эти качества в комплексе, позволяет улучшить все реологические свойства крови. Что мы в конечном итоге получаем? Мы получаем эффект по сути применения внутривенного введения препаратов, но необходимым предупреждением при применении подобных препаратов. Я не зря упомянул в самом начале, что мы применяем химические препараты, вводимые вену или подкожные, как гепарины и все его фракции или подобные его аналоги, сейчас их достаточно большое количество, при обязательном лабораторном исследовании и контроле. То есть, при применении, при показаниях, при применении данного препарата на основе герудина необходимо учитывать следующее. Данный препарат противопоказан при всех заболеваниях, которые связаны с кровоточивостью. Их достаточно большая масса, но люди, которые так или иначе связаны с гематологией, либо есть состояние, которое влияет на свертываемость крови, то есть увеличивая кровопотери, Достаточно нахождение ну, синячка на коже от незначительно травматического там, повреждения, удара. Да? То есть, вот уже это даже ну, стоит задуматься о том, что с профилактической точки зрения нужно ли применять этот препарат. Это очень важно. Не говоря уже о более серьезных диагнозах, где четко стоит опасность кровотечения, как внутренних. То есть, это может быть язва. Тем более, если она в анамнезе, так или иначе, это было желудочное кровотечение, либо пищеводное. То есть все носовые кровотечения, все, что связано с гинекологией, тоже, если это повышенный риск потери крови, то здесь обязательно консультация врача. Это профилактический эффект. Терапевтический эффект герудина будет связан с безусловным нахождением в линейке назначенных препаратов геродокомплекса при таких заболеваниях, которые сейчас всем уже, наверное, на слуху известны такие Препараты, как Сарелта и Ликвис, которые сейчас очень часто назначаются, это тромбазы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при неврологических состояниях. Те же препараты, которые опять были уже достаточно распространены 10 лет назад, и вот сейчас они уже как бы считаются, ну, тривиальными. Это аспирин кардио, допустим, магнилы. Вот, эти препараты назначались в схеме лечения, по сути, постоянный, каждодневный прием. Но э, применение того же аспирина или его аналогов внутрь в виде таблеток может приводить к определенным изменениям слизистой э, желудка, то есть гастритом, возможно, язу. Соответственно, технология мицеллярная позволяет закрыть внутри мицеллы само действующее вещество, оно всасывается неизмененным, сама молекула мицелла всасывается неизмененным в кровь не повреждая ни эпителии желудка, и доставляется уже с неповрежденным внутренним состоянием вещества, которые находятся в мицели, для того, чтобы добиться терапевтического эффекта. Соответственно, здесь тоже есть прямые показания для того, чтобы когда есть в анамнезе состояние, связанное с язвенными процессами, или э, какими-то аллергическими состояниями на, на вводимые ранее препараты, особенно если их передозировка химическая, то этот э, комплекс, герудок комплекс, может являться и является одним из э, активных добавок пищи для того, чтобы, э, как в медицине в классической, это название препарат выбора. Безусловно, э, такие более серьезные диагнозы, как инфаркт миокарда, особенно обширные, они будут требовать из лабораторных данных, то есть сейчас доступны все показатели, это называется анализ на кауглограмму, то есть это достаточно большой список тех показателей, которые говорят о состоянии тромбоцитов, крови, ее время свертывания, вот. и соответственно с врачами, как гематологами так в принципе сейчас это распространенная практика вплоть до врачей в поликлинического звена, когда непосредственно посоветовавшись с доктором, вы можете применять данный препарат данный препарат по профилактической точке зрения применяется по 1-2 мл в сутки если данный препарат рекомендован, и вы уже знаете мнение и историю этого препарата, свою историю, она на жизни, она на заболевание, и это рекомендовано докторами, то данный препарат для профилактики и лечения может быть увеличен в два раза. Объем препарата составляет 30 мл, соответственно, по 1 мл мерная доза существует в наборе ложечка, которая соответствует одному миллилитру. Дозировать очень просто. Данный препарат сочетается со всеми видами напитков, только не выше 40 градусов. Желательно прием препарата ограничить двумя часами перед едой, либо после приема пищи через два часа. Просто раз соответственно, препарат будет выше и он быстрее начнет действовать. Данный препарат, так как он является новым, компания следит за историей своих клиентов. Те препараты, которые ранее нам уже известны, достаточно долго работаем с компанией Мицелайн и Коллеги следят и рекомендуют нашим друзьям, которые применяют другие уже известные препараты, такие как на основе витамина D, где есть очень хорошие данные по лабораторным показателям по сравнению с аналогами. И это документально доказано, выборка существует, поэтому мы надеемся, что данный препарат разработчиками созданный, будет опять не превышать терапевтические дозы, нести минимальные какие-либо риски. Могут быть, надо сразу оговориться, аллергические, единичные аллергические реакции, потому что там кедровое масло содержится. Такое возможно. Но это не должно и не приводит к каким-то генерализованным. Ранее все препараты, которые были разработаны и применялись, у нас нет таких данных, что компоненты препараты вызывали аллергические реакции. Технология разработанная, уже достаточно давно применяется, и эксклюзивные препараты, которые созданы на основе научных изысканий нашими учеными, это многолетние десятилетия уже отработанные технологии наших московских коллеги, они стояли у истоков таких технологий, поэтому данная линейка компании и их препараты вызывают достаточно высокий уровень доверия. Об этом говорит и спрос на эти препараты. Поэтому данный новый геродокомплекс мы будем отслеживать те истории, с нами всегда делятся какие есть эффекты, и можно проследить те впечатления, те эффекты от этого препарата на сайте компании, который доступен. Он наверняка будет в ссылке под видео. Поэтому следите за историей, соотноситесь. Доктора компании смогут проконсультировать по интересующим вопросам и скоррегировать те необходимые дозы, кратность и сроки приема. Спасибо за внимание.